Вы здесь, меня зовут Настя, возможно, вы подписаны на мой телеграм-канал, который называется «Дочь разбойника». Я сейчас вкратце расскажу, как получилось, что я начала всем этим заниматься, и что я выяснила за два года плотной работы над изучением того, как российские СМИ рассказывают о женщинах, и как они к женщинам обращаются. А, смотрите, где-то да, как раз примерно два года назад я была редактором еще тогда фиши Город, и в какой-то момент я обнаружила, что женский глянец, который так или иначе попадался мне на глаза, потому что я, как и все, читаю в Facebook, очень определенным образом рассказывает о женщинах и обращается к ним. Мне показалось, что унизительная такая интонация она основная, то есть женщин все время призывают худеть, ублажать мужчин, красить лицо, и в общем все время призывают всех соответствовать каким-то странным стандартам. При этом, что меня удивило еще тогда, что именно этим занимаются практически все глянцевые издания, поэтому я решила, что это будет классной темой для редакционного материала. И мы с Настей Каримовой, которую вы, возможно, знаете, она э, известная э, в фем-сообществе «Девушка», э, сделали материал, который назывался «Женщина без кремов не человек». Это э, цитата из колонки Алексея Белякова. Э, и, э, собственно, для этого материала Настя поговорила с большим количеством главных редакторов и шеф-редакторов российских глянцевых изданий и спросила их, почему вот вы так, собственно, о своей аудитории нелестно отзываете. Они тогда сказали, почти все, примерно одно и то же, что это связано с их рекламными обязательствами, что реклама не будет продаваться, если они будут какую-то другую интонацию соблюдать. Но мы как-то расстроились. Но материал выпустили, его хорошо прочитали, и, в общем, все, все забыли об этом. А я через какое-то время поняла, <свят> поняла что э, этого всего э, шлака попадается мне на глаза все больше и больше. И я подумала, я разозлилась, на самом деле, очень сильно, и я подумала, что, наверное, пришла пора э, рассказывать об этом более концентрированно, а тогда как раз все заводили телеграм-каналы. Ну и я завела телеграм-канал, назвала его «Дочь разбойника» в честь моей любимой книжки Астрид Лингрен». И подпись у него до сих пор одна и та же «Приключения женоненавистничества в российских медиа». За последние два года канал сам превратился в некоторое микромедиа. Он даже продает рекламу, может быть, многие из вас заметили. И за это время выделились, ну, то есть я сформулировала какие-то общие закономерности, и сегодня я попробую быстренько обобщить свой опыт. Вот сейчас, вот здесь на слайде, иллюстрация того, что в женском российском глянце до сих пор очень популярна рубрика «Мужской взгляд». Что это значит? Это значит, что какой-то мужчина, которого редакция по какой-то непонятной причине назначила экспертом, рассказывает женщинам, как именно они должны себя вести, как выглядеть, как одеваться, как общаться. Ну и вот, пожалуйста, вы можете обратить внимание, как мой любимый мужчина Алексей рассказывает вам, что вы неправильно выглядите и как вам это исправить. Это Получается почти везде. То есть э, мужской взгляд — это что-то, что до сих пор кажется редактором женских изданий женских изданий чем-то катастрофически важным. Э, комментарии мужчин могут иллюстрировать любые статьи там, о э, эпиляции, например. Мужчины рассказывают, что нужно эпилировать, ну, там, ну и так далее. В общем, э, почему-то мнение мужчин о том, как должны жить женщины, кажется, вот, российским глянцевым изданием очень важным. И они не забывают включить его везде, где можно и нельзя. А, так, как мне переключить слайд? Что надо сделать? Нужно мне сказать, я буду переключать для вас. Да, спасибо. То есть я могу вам. Вы слайд. Отлично. Вот. Тут просто будет четыре цитаты, иллюстрирующие вот эту нехитрую мысль. Может быть, тоже кто-то видел, я писала об этом у себя в канале. Вот Антон Городецкий, мой бывший коллега из журнала ⁇ Максим ⁇ на женском портале www.id.ru рассказывает, что как именно мы должны быть припухлыми. Ну, тоже Но смело. Можно следующий. Вот, это странная тоже история. Модное издание ⁇ Нож ⁇ рассказывает вот тоже такие вещи. Причем совсем недавний текст, буквально там три месяца ему. Вот. Это уже следующая мысль началась. Больше именно вот, одна из основных тем в российском глянце рассказывать. Во-первых, про звезд, как они неудачно оделись. Вот, например, у SNC есть целая рубрика, которая называется трэш-сеттеры, и они там поливают грязью э -э, разнообразных условных знаменитостей и звезд, рассказывая, как они недостаточно красиво оделись, или подурнили, или поволнели, или еще что-нибудь с ними произошло. Вот это совершенно тоже совсем недавно э -э -э, какая-то девушка, видимо, написала. Это ни для кого не секрет, да, моя любимая фраза? Что полнота визуально добавляет возраст. Я не знаю, я не замечала, может кто-то замечал. Но для редакции снси видите, совершенно не секрет. Давайте следующий слайд. Вот, моя любимая заменка на L.R.U. Так вот, такой заголовок. И если вы думаете, как подумала я, что кликнув на этот заголовок, вы увидите, сколько именно килограмм на весах прибавилось у по гиги красоты Пенелопа Крус, вы ошибаетесь, это просто экспертиза журнала «Эль», вдруг, которым вдруг показалось, что э, Пенелопа Крус пополнела. Они просто, на самом деле, увидели ее фотографию в купальнике. Э, давайте дальше. Да, ну вот, Ким Кардашьян тоже досталась. Могла бы вот как-то держать себя в руках, но, видите, тоже сотрудница журнала «Грация» недовольна. Давайте дальше. Ну вот, это ферическая совершенно колонка на Lady Mail.ru, которая начинается с фразы Я не хочу никого шемить и осуждать. И вообще, бодишейминг это не мое, говорит нам автор этой колонки. И дальше вот 10 абзацев вот этого вот отборного рассуждения. Вот, давайте, наверное, следующий слайд. Да, а, а, очень много в женском глянце материалов, рассказывающих вам о том, если вы женщина, как вы ошибаетесь. А, вот это вот просто заголовки, просто а, обычная повестка женских изданий. Последние, вот, особо опасные пять типов девушек, которых мужчины избегают, это Алексей Беляков. Он иногда для алюры писал, иногда для гламура, тоже немножко. Ну, один из детских домов, я понимаю. И такого, на самом деле, очень много. Это появляется постоянно, причем этим грешат и даже условно-прогрессивные издания. И даже у своих коллег из афиши в разделе «Красота» я иногда вижу заголовки типа «Вы все делаете неправильно» и очень удивляюсь. Давайте дальше. Ну вот, и тут мы дошли до общественно-политического издания «Фонтанка», которое, понимаете, вот еще одна мысль, которую я иллюстрирую таким интересным образом, что когда в дело добавляется рекламный клиент, который заплатил денег и нужно написать рекламную статью, все тормоза вообще отказывают напрочь. Вот здесь текст был, да, про то, как говорить «можешь купить шубу». И Мало того, что вот э, всю дорогу он был написан примерно вот в таком стиле, э, еще там предлагали э, грустно посмотреть на подругу, у которой красивая шуба, а потом грустно посмотреть на него, и, может быть, тогда он поймет, что меховое изделие счастливит вас. Вот. И э, э, очень безграмотно написанный текст, как и очень большинство таких текстов. Чем больше мое основное, на самом деле, мой основной point и мое основное наблюдение заключается в том, что чем более э, концентрированный сексизм в тексте, тем э, больше вероятность, что написан он совершенно безграмотно и э, содержит в себе огромное количество стилистических нарушений, и читать его просто невозможно, кровь из глаз. И это правило работает практически всегда. Даже Алексей Беляков и тот стал путаться в оборотах и плохо писать в последнее время. Вот. И удивительным образом, вот помимо э, текстов, которые проходят там, в рубрике «Условный мужской взгляд, как правило, все эти материалы не подписаны. Вы никогда не узнаете, что за человек написал этот текст. Э, он будет как, как, как обычно они подписываются э, просто там редакция Кусмару или редакция ЛРУ, и больше никаких э, указаний на то, кто именно это писал, обычно нету. Почему так происходит? это отдельный вопрос. Я предполагаю, что может быть, людям немного неловко <говорит> подставить свою фамилию под такими текстами. А может быть, просто у них нет времени их подписывать, потому что это какая-то потоковая работа. Мне сложно сказать. А у меня там есть что -то? Это... <говорит> Значит, что я хочу еще сказать. Что медиа... То, что я называю приключения женоненавистничества в российских медиа, когда я это пишу, я имею в виду не только, там, условно женский или мужской глянец, не только общественно политические издания вроде «Фонтанки», которые вдруг уговаривают купить шубу. Я подразумеваю под медиа абсолютно все, что нас окружает. Например, не так давно я... Обнаружила, кто-то из подписчиков мне прислал ссылку на блог модного издательства «Ман Иванов Фербер» с совершенно жутким сексистским, журналистическим текстом. И э, ну, хотя это не медиа, да, в привычном понимании, все равно это да, то, что нас окружает. И вот э, рекламы такой, ее очень много, э, и сексизм продает. Вот, э, пожалуйста, это в какой-то газете «Чебоксарской» что ли, я не помню. Кто-то тоже мне прислал. Э, Потрясающий, по-моему, креатив. Давайте дальше, там еще будет кое-что похожее. Да, это МФЦ. Просто вот стоите в очереди за новым паспортом и вот такое вот наблюдаете. Это я сфотографировала в городе Королеве. Стань ее первым, написано. То есть предполагается, что женщина квартиру купить не может. Uh, вся такая реклама, как мы видим, направлена на мужчин. Давайте следующий. Это мой любимый uh, слайд, <смех> mm -hmm. что вот зачем uh, посудомойка. Вот удивительно. У меня никогда не было посудомойки, но я все равно себя считал женщиной. Сейчас, правда, появился, но больше женщины я от этого не стала. Uh, наверное, это последний, да, или еще что-то там есть? А, ah, вот. Oh. <смех> вот, ну это тоже, да. То uh, <смех> есть... Uh, Банка с э, жидкостью при посуды обращается к женщинам и э, даже нет предположения, что посуду может помыть кто-то еще, ну, я не знаю, кот, или муж, э, или там, ну, не знаю, ну, кто дети, нет, это обязательно должна быть женщина, это последний, наверное, да, да, а, дальше я буду только разговаривать, это чуть скучнее. Эм, если вы там подписаны на мой канал, то вы, наверное, видели ну, много примеров вот, вот этой во всей фигни. Почему я считаю, что об этом важно говорить? Разумеется, от того, что мы с вами прочитаем текст, в котором вот с такой интонацией говорят о женщинах. Да? И если мы увидим такую рекламу, мы не станем с вами от этого сексистами. И, скорее всего, никто не станет. Но, как мне кажется, очень важно обращать на это внимание, потому что медиа формирует наш с вами дискурс. То есть они подсказывают нам темы для разговора, каким-то образом подсказывают нам ценности, может быть, даже подсказывают модели поведения. Вот, например, очень наверняка мы видели, меня очень бесило, много где было, был рекламный билборд, в момент, когда там не было никакой рекламы, там была картинка с обнаженной женщиной на белых простынях. И была, значит, обнаженная женщина на белых простынях, лежит на подушке, смотрит на соседнюю пустую подушку, и написано «Место свободно для вашей рекламы». Вот. Ну и предполагается, что, ну, как бы понятная метафора, да, что сильный волосатый мужчина сейчас придет и обеспечит ей долгую счастливую жизнь, и купит вот этот билборд. А, и... Это попадается буквально везде. И можно, конечно, на не обращать внимания, но я не могу, я страшно бешусь. Собственно, поэтому я и веду свой телеграм-канал. Вот. И вряд ли да, один мой маленький бложик может этот дискурс как-то разрушить или перевернуть. Или... Но, по крайней мере, мне кажется, важным обращать на это внимание. Я думаю, что «Дочь-разбойник» — это некоторые средства интеллектуальной гигиены, а, возможно, ну, мне кажется, что когда я пр проблематизирую, да, вот эти вещи, то а, я, ну и выделяю из фона вот это вот вот, это вот постоянное же ненавистничество, которое окружает нас с вами на самом деле, а, то я это учу замечать и все, кто мне подписан, учатся это замечать, а, и это на самом деле хорошо подтверждается тем фактом, что у меня очень активные подписчики, и они постоянно присылают мне просто огромное количество примеров а, вот этого всего, что они встретили вокруг себя. А, вот. Поэтому, ну, в общем, да, то, чем занимается «Дочь разбойника» — это как раз проблематизация. А дальше я, наверное, перейду к общефилософской части своего выступления, и я бы, наверное, хотела, чтобы это был наш с вами диалог в некотором смысле, потому что я не решила для себя проблему, то есть есть. Пора заканчивать? Нет, я могу помочь. А, спасибо. Смотрите, есть вот такая дилемма. Очень многие, у меня давно сложилось такое ощущение, и оно складывается на самом деле не только у меня. Я думаю, что оно имеет право на существование что многие э, глянцевые издания пишут свои тексты специально для того, чтобы попасть в фем-паблики и чтобы феминистки возмущались. Э, мало того, когда еще существовал журнал, журнал «Алюр», э, его главный редактор Прямо прямым текстом писала, что «Эй, феминистки, и тут у Алексея Беликова новая колонка!» И, понятное дело, что таким образом и я тоже приношу им трафик, и им кажется, что, ну, я предполагаю, да, я конструирую мысли этих редакторов, я думаю, что им кажется, что «Вау, это тоже пиар, а любой пиар — это круто!» И вот, значит, у нас написали эти сумасшедшие с волосатыми ногами», Давайте, значит, съеликовать. Вот у нас плюс четыре тысячи просмотров. Вот. Но, э, с другой стороны, ведь то, чем они занимаются, это самый настоящий троллинг. Э, э, как мы знаем, кормить тролли — это последнее дело. Э, вот. И, э, собственно, дилемма моя состоит в том, что иногда я э, так устаю от этого всего, и, э, Иногда мне кажется, что, может быть, и не стоит об этом МАДе писать и рассказывать, потому что, может быть, лучше и не знать об этом, и, и, и спрятаться от этого всего. И поэтому иногда я долго молчу, потому что у меня бывают такие депрессивные фазы. Вот. Ну собственно, вопрос к вам. Как вы считаете, стоит ли обращать внимание на всю эту фигню? Или уже перестать? Потому что и так понятно. Здравствуйте. Меня зовут Катя Фёдоров, я из Владивостока. И недавно мы устроили на всю спину большой конфликт с а, компанией ДНС, которая продает технику. А они в 8 марта сняли возмутительно мерзкий ролик. У меня есть интересная история про это. Я помню это, это было да, прекрасно. И... мы начали вести этот конфликт, мы у себя. Вы представляете, были? что бы там случилось? Представители этой компании пришли ко мне и буквально попросили меня за деньги написать про этот конфликт. Давайте, давайте расскажем о те, о тем, кто не знает о конфликте в двух словах. В, а, в двух словах. Компания Данея сняла ролик к 8 -му марта. А, мужик едет на джипе в лес, а, в багажнике у него девушка, она вся в скотче, у нее связаны руки, завязан рот. Он выкидывает ее из багажника в лесу на снег, а, кидает ее лопату, она начинает копать. Оказывается, она закапывает носочки или пену для бритья, и потом девушка как бы как будто бы пробуждается типа ей приснется сон, и она вместо магазина с носочками поворачивает магазин техники ДНС. Вот настоящий подарок для мужчины вот что нужно купить, чтобы тебя тех типа, не вывел из за МВС. А, за... компания ДНС, важно понимать, она из Владивосток, поэтому мы, будучи во Владивостоке, начали писать генеральному директору, начали писать в Фейсбуке, что это а, пропаганда насилия, сексизм, небологовой, вот это вот все. И а, Алексеев, владелец компании ДНС, главный генеральный директор, то есть он сначала а, извинился в духе, ну у нас там творческие ребята сделали этот ролик, ну давайте не будем обижаться, все отлично, нет, мы ничего плохого не имели в виду. а конфликт усугубился, просто я сейчас все время Вот. Одним словом. Отвечая на ваш вопрос, мы очень тоже долго задавались вопросом, а стоило ли разжигать вот этот весь конфликт, потому что о компании ДНС узнала еще больше людей. Куча комментаторов прилетела в Facebook, написали все СМИ, дальше СМИ написали все российские. Мы, наверное, пожалели о том, что мы привлекли внимание к этому ролику. То есть тот самый случай, что может быть действительно новичков иногда очень внимание. Ну вот, и вот и это очень хорошая ну, иллюстрация. Я там пошлее, действительно. Да, потому что вот пришел ко мне этот мужик и сказал, ой, а напишите, пожалуйста, про вот этот скандал, мы готовы вам заплатить. Я говорю, а вы это кто? Ну вот, у меня тут есть клиент, говорит он мне. Я говорю, ну то есть вы и есть представители этой самой компании ДНС. Ну и, естественно, он промолчал. И тогда я поняла, что я не могу уже, это написать. Не только потому что... Они мне денег за это предложили, но и потому, что, ну, если я про это напишу, они будут только рады. Вот, и то есть э, они достигли, получается, своих целей, поэтому, собственно, я про этот комплект ничего не писала, потому что я, э, ну, конечно, офигела э, от, от этого креатива, но сделать ничего не смогла. Вот, и, ну, это, конечно, да, поджарило все это дело. Ну, теперь мы все узнали. Какие есть еще мнения? я тут с мнением из с микрофоном. Анастасия, я хотела поблагодарить вас за то, что вы делаете. Я считаю, что это правильно озвучивать, даже ли в какой-то момент будет в меньшинстве, или общество нас не поддерживает, если ты молчишь, значит ты совсем согласна. Я разделяю вашу гипотезу о том, что, возможно, издания уже начали троллить более недавно начали, Ну да. Более сознательную часть населения. Это очень нехороший троллинг, они троллят с позиции власти. Они считают, что общество на их стороне патриархат нормально, что шутки над тем, какие женщины тупые, шутки о насилии над женщинами, это здорово, но опять-таки, если не будет никакого сопротивления, будет только хуже, у нас и так довольно консервативная страна, она постоянно пытается откатиться еще дальше от того, что мы достигли. Так что Мне приятно, да, это, да, это точка зрения, да. мне кажется, что да. да. Так что блогерки, феминистки, которые все это озвучивают, они делают очень большое дело на самом деле, потому что они независимы от всего вот этого, что происходит. Спасибо, есть еще? Можно вот, да, вопрос задать? Меня зовут Светлана Солнцева, я студентка. И вот я хотела бы вас узнать, а вот весь этот скандал в связи со Слуцким и с тем, что вообще многие там главные федеральные а, СМИ, они во все это вписались и стали там бойкотировать а, Слуцкого и всю эту Госдуму. Они а станут ли они теперь связи с этим а, редактировать свой контент и рекламный и не пускать такие ролики на, ну, как бы, там, на РБК или еще куда-то. Там, ну, там тоже такое встречается. Вот как вы думаете? Ну, вы знаете, я не могу за ней говорить, потому что я работаю в вполне конкретном издании, да и то я в декрете. Но дело в том, что, к сожалению, при том, что бойкот Госдумы, связанный со Слудским, был, как мне кажется, замечательной идеей и очень много говорила о нашем гражданском сознании, да, он продлился две недели, не знаю, заметили вы или нет. К сожалению, все медиа продолжили писать про Госдуму, как только там появились какие-то более-менее скандальные законопроекты. Вот. И я думаю, что э, вряд ли кто-то начнет сильно, э, сильно фильтровать свой контент э, после скандала со Слуцким, потому что они даже не смогли э, stick to their own promises. Да? Вот. Ну, то есть на две недели хватило. Поэтому я не думаю, что если к ним придет условный лореаль и скажет, нам нужен спецпроект про э, красивые попы, и предложит за это много миллионов, то кто-нибудь откажется. Я думаю, что вряд ли. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Мария, у меня довольно конкретный вопрос по поводу, ну, в том числе и вашей работы, вот эти вот фотографии, которые вы делаете, обращение внимания на рекламу, это вообще огромная, действительно, проблема визуального характера, это очень много на нас влияет, и, ну, такая немножко предыстория вопроса, вот я в свое время подписалась на много кулинарных пабликов, которые таргетированы, в общем, на женщин, и там, ну, Бывает вот, то, что просто ну, вышивает, вышивает просто голову напрочь, когда идет рецепт классный кулинарного торта, там например ну, сложного какого-нибудь, и следующая э, рекламная запись э, похудей к лету срочно, вот прямо вот сейчас вот, вот Санихудей, то есть вот, ну, это сумасшествие абсолютное и э, в связи с этим как, э, опять же вот упомянутый паблик э, на Майле э, вот этот Видимо, да, yeah, Это M Майл. не даже это себе СМИ, это yeah. не, не то, что по Да, э, ну, да про, прощай, ошиблась. Э, дело в том, что женщины сами о себе так говорят. И они смотрят эту рекламу, они корректированы, э, они, они да, си, не понимают вот этого диссонанса между тем, что окей, я сейчас делаю вот этот офигенный торт, а потом мне его есть нельзя круто. Вот. И в связи с этим вопрос такой, вот раз женщина ну, на сами, что дальше -то? Ну вот мы показали, вот эти, поставили проблематику, вот как вы для себя определяете следующий ход? и как, может быть, ваши коллеги какие-то, кто знает ответы тоже. Спасибо. Поскольку моя редакторская деятельность была много лет напрямую связана в том числе и с женским вопросом, мне, наверное, есть что сказать, но при этом, в первую очередь, я хочу заметить, что люди меняются. Я не знаю, как вы, но я тоже худела к лету, еще, ну, там, несколько лет назад. Я худела к лету и думала, что, чтобы найти муж, мне надо быть покладистой и поменьше выступать, и, и ногти красть. Вот. Но у меня накрашены ногти, но это, ну, как бы, не, это не потому, что мне нужно мужа найти, а потому, что мне нравится красить ногти, да, то есть, мое э, э, мировоззрение изменилось. И я думаю, что, в частности, благодаря э, деятельности многих э, блогеров э, феминистских, оно меняется у многих женщин. То есть, сначала ты начинаешь этим интересоваться, но у меня, по крайней мере, Пишут очень часто мои подписчики, и в частности там есть и такие истории, что сначала они относились к этому с опаской и подозрением, а потом, когда увидели масштабы, ошалели и теперь все поняли, прозрели. Ну и как-то что-то что меняется, да? как меняется оптика, в частности, и под влиянием многих вот этих вот феминистских проектов, блогов и пабликов. Так что спасибо всем, кто этим занимается. А Про женскую мизогиню у нас будет следующее выступление, но у нас, к счастью, есть еще время на несколько вопросов. Давайте вы. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Во-первых, я хотела бы сказать спасибо за ваше выступление и за вашу работу. Я подписалась только что на ваш канал. Действительно очень интересные материалы. И, во-первых, хотела бы сказать, что, по моему мнению, ваша работа скорее добро, чем зло. Действительно, вы приносите клиентов этим мерзопакостным организациям, но, в общем и целом, я замечаю, что после таких выступлений и после размышления на тему «Мизогини» в СМИ или в других областях, я начинаю замечать это вокруг. Хотя до этого, мне кажется, как и все другие люди, просто не замечаешь этого, и это очень важно. Я думаю, что через 10-20 лет этот вопрос просто отпадет. Действительно, это добро. И мой вопрос связан с одним из слайдов, который у вас был. Я не могу сказать, что я очень просвещена в теме феминизма и прочих схожих тем. Не могли бы вы раскрыть, что не так с статьей «9 ошибок применения». Потому что в этих же, на этих же сайтах есть там, 340 ошибок при пуне или еще при чем-то. в гуглили? Есть. Я Их, возможно, меньше. Когда я только начала заниматься mm -hmm. вот этим вот разгребать вот это... Я проверяла, есть ли симметричные статьи, и нет, их нету в большинстве случаев. А, да, 340 ошибок при Google будет на сайте журнала Максим, но еще там будет статья а, Шурыгинг, как не сесть за изнасилование и много других замечательных материалов. А, как правило, это не, а, не симметричные вещи, и а, когда что-нибудь так с материалом 9 ошибок примените. Вы как думаете? Ну, хотелось бы побольше материалов, да, с противоположной точки зрения, потому что есть ощущение, что некой такой цели, что, что если ты допустил эти ошибки, то все. Ну, ну да, и вот, вот жизнь э... твоя закончилась. Да, да, да. Вот, вот у меня очень. Э, вот этот конкретный поинт был про то, что э, когда женский глянец постоянно подсказывает.